Здравствуйте, меня зовут Александр, я сварщик-демонстратор группы компании ТСС. Сегодня у нас на обзоре многофункциональный аппарат, ТСС EVA МТМ 200 пульс. Этот аппарат умеет сваривать в режиме полуавтоматической сварки черную сталь, алюминий, нержавеющую сталь. Также он умеет сваривать в импульсном режиме при сварке плавящим штучным покрытым электродом. Это далеко не каждый аппарат умеет. Давайте посмотрим ближе, что в нем есть. Итак, обратим внимание на настройки данного аппарата. Сразу скажем, что в этом аппарате очень много настроек, как я уже говорил ранее. Мы будем снимать отдельное видео на каждую настройку. Сейчас мы бегло просмотрим, что в нем есть. Итак. Нажимаем меню, переходим в режимы. Итак, первый режим – это линейный режим на сварке полуавтомата. Далее. Сварка плавящимся штучным покрытым электродом, то есть обычная электродуговая сварка. Далее. ТИК, то есть сварка не плавящимся электродом в среде защитного газа. Здесь осуществляется поджиг касанием вольфрама об изделия. Далее. Также режим сварки ТИК в импульсном режиме с настройкой герцовки. Остановимся в последующих видео на этом подробнее. Итак, вот она, режим сварки плавящимся покрытым электродом именно в режиме импульса с настраиваемыми герцовкой. Тоже это будет в следующих видео. Далее идет сварка в полуавтоматическом импульсном режиме с различными настройками. Тоже это будет далее. Да, также здесь присутствует двойной пульс на полуавтоматическом режиме. Итак, возвращаемся к обычному линейному режиму. Что здесь есть на обычном линейном режиме? Первое. Минимальная сила тока. 52 ампера максимальная сила тока 200 ампер можно отдельно отрегулировать напряжение дуги далее через кнопку меню мы можем отрегулировать индукцию довольно таки широкий диапазон индукции да и на этом аппарате индукция ощущается далее мы можем выбрать режим помощник то есть обращаем внимание в данном случае стоит режим Сварки в смеси черной стали. Далее. Магниевый алюминий, кремниевый алюминий, пайка бронзой. Сварка 308 нержавеющей стали. Обратите внимание, он показывает смесь двухпроцентную. Это хорошие подсказки в этом аппарате для начинающих сварщиков. 316 нержавеющая сталь тоже сваривается на нем. В обычной чистой углекислоте сварка черной стали, ферум. Итак, в данном случае будет сварочная смесь. Это 82% аргона и 18% углекислоты. Самая мягкая сварка, можно сказать, потому что на чистой углекислоте сваривает полуавтомат пожестче. Далее мы можем настроить режим по диаметру проволоки сплошного сечения. В данном случае у нас в аппарате загружена 0,8 проволока. Сюда можно поставить еще миллиметровую. Здесь есть несколько режимов для работы горелки. Первый это двухтактный режим. Обычный четырехтактный режим, 4 такта спешл, 2 такта спешл и режим прихватки. Мы будем сваривать на обычном. Ну, давайте на обычном двухтактном режиме. По всем остальным настройкам мы будем снимать отдельное видео, потому что мы хотим раскрыть полный функционал данного аппарата в видеоконтенте. Далее. Настройка у нас есть время отжига. Поставим 30%. Время быстрой протяжки. Предгаз. Поставим, поставим секундочку. Постгаз, полторы секунды. Также здесь есть 35 слотов памяти. Настроим непосредственно силу тока. Здесь, обратите внимание, мы можем смотреть по толщине свариваемого металла, по скорости подачи проволоки, по амперажу, по вольтажу, по напряжению дуги. Также можем регулировать индукцию. Мы сделаем немного проще. У нас будет пластинки 4 мм положение нахлест мы поставим я поставлю из собственного опыта это будет где-то 80 ампер и 17 и 4 вольтаж и так как я уже говорил у нас будут пластины 4 миллиметра возьмем нахлест аппарат мы настроили и так собрали пластины на прихватке я прошу обратить ваше внимание на мягкость дуги Начну. Так посмотрим что получилось обратите внимание что брызг нету вообще от слова совсем дуга на аппарате очень мягкая сваривает замечательно получается ровный хороший шов И так как мы увидели, аппарат замечательно справился со своей задачей, варить на нем просто одно удовольствие, потому что мягкость дуги для сварки на полуавтомате это очень важный фактор. Заготовки сварены, аппарат легко настроился. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, мы постараемся каждому ответить.